Но прежде давайте я вам расскажу вообще свое мнение о шоу «Голос». Да? Очень часто мне подписчики пишут, почему вот ты не идешь на «Голос» и так далее. Но я про себя давайте сразу отвечу, потому что у вас сто процентов возникнет такой вопрос сразу отвечаю про себя, я не иду на шоу «Голос» и подобные шоу по одной простой причине, потому что я не считаю, что мой голос какой-то вот уникальный, сверхсильный, да, или какой-то, ну вот, прям вот уникальный, да, у меня совершенно обычный голос, обычные голосовые данные, и, ну, я считаю, что это просто шоу не для меня, да, для более высокого уровня, ну вот, талантов, да, именно природных талантов. Если бы было какое-то шоу педагогов по вокалу, вот здесь бы я была в первых рядах и думаю поборолась бы за первый приз сто процентов. Соответственно, дальше, это шоу, это телевизионное шоу, поверьте мне, у этого шоу нет задачи найти самый крутой голос и помочь этому человеку в дальнейшем реализоваться в карьере, как-то продвинуться, найти свою аудиторию. У этого шоу есть задача иметь высокий рейтинг для того, чтобы дорого продавать рекламу, да? потому что есть рекламные паузы, соответственно, если шоу популярное, его много людей смотрит, высокий рейтинг, реклама стоит дорого вот ну собственно от этого надо и отталкиваться поэтому все люди которые принимают участие в этом шоу получают свою какую-то выгоду но ну, наставники получают деньги немалые я думаю не знаю сколько не интересовалась но получают деньги за то что они там сидят вот эта вся массовка тоже получает деньги то есть это люди не не просто вот зрители которые пришли посмотреть это массовка артисты массовых сцен они тоже получают деньги за то, что они там сидят и вовремя хлопают. Соответственно, те люди, которые приходят, петь, да, артисты, а как они вообще туда попадают. Но ну, насчет взрослого голоса не знаю на все 100%, но по поводу детского голоса туда дети просто так не попадают. То есть у проекта есть агенты, они ходят а, по конкурсам вокальным, они шерстят интернет и сами приглашают. То есть это абсолютно достоверная информация. Да, возможно, какой-то процент приходит через вот это прослушивание официальное, но... Большая часть приходит именно соответственно, через агентов, потому что ну, не будут брать с улицы людей. Это телешоу, неизвестно что, как бы ребенок, ну или там его родители могут выкинуть. Родители подписывают соглашение с телеканалом они неразглашении и так далее. Ну, это можно долго про это рассказывать, но есть у меня некоторый опыт общения прямо с родительницей с прошлого шоу, ну кто за моим каналом вокальный дзен следит, я очень так подробно освещала прошлый сезон детского голоса и были претензии у родителей к моим статьям да, добрый день всем тем, кто присоединяется и со мной вот ну как бы связывались напрямую, я там немножечко редактировала статьи и вот такую информацию получила, поэтому во взрослом голосе я думаю плюс-минус такая же история, вот вспомните была это Нуки, нуки, да, нуки, то есть ее позвали же, она не сама туда пошла, ее туда позвали для того, чтобы она вот эту поп-тусовку разбавила. Да? Ну и, конечно, какой плюс вот всем артистам, которые побывали на «Голосе» — это, ну, такая строчка в биографии, да, то есть вот те первые сезоны, которые были, и люди туда приходили, много вокалистов, которые в кавер-группах пели и так далее, то есть что произошло после проекта? Они не стали популярны, я не вижу их нигде, но за счет вот этой строчки в биографии их ценник на их выступления, вот эти кавер-выступления, он стал гораздо выше, ну, может быть, не в два раза, в полтора там или ну на сколько это тысяч но это вот так работает ребят это вот так работает Соответственно, ну, для детей, да, какой здесь плюс? Ну, тоже, представьте, да, это некая ступенька, да, строчка в биографии. А, допустим, многие, вот я сейчас смотрю в Инстаграме реклама, да, вокальные педагоги, там участница шоу Голос, да? и может быть, но ну, понимаете, то, что человек в шоу-голос поучаствовал, это же не значит, что он крутой педагог и владеет методиками. Это значит, да, что, возможно, он туда попал за свой талант, возможно, не совсем за талант, а по каким-то связям или его пригласили принять участие но э, суть в том что на людей э, на ну, вот те кто смотрит эту рекламу это действует очень сильно да, что там если вы работали со звездами если там сразу люди думают что ой да вот я сейчас как-то тоже приближусь к этой мечте особенно те кто хочет попасть на голос да они видят что э, преподает человек с голоса конечно э, люди на это покупаются Соответственно, вот коротко, наверное, о голосе о том, как там все устроено, и смотрите, на взрослом голосе, я вот знаю, что первый сезон, у меня прям знакомый мальчик там работал, бэк вокалистом он говорит, что 50% было, вот те, кто просто вот пришли без денег, без всего, на 50% это были проплаченные места, то есть, ну, как бы, опять-таки, это может быть слух, правда или ложь, я там нигде свечку не держала, но вот говорю то, что мне говорили мои знакомые.